название карты произнес прям вообще с акцентом все как любим тут короче у нас история Так ребята, продолжаем тут у нас настройки, правила и для ютуба... что? А, это для ютуберов ага чего? Там еще ссылку что-то добавлять надо, короче иди. Так, что типа на Shift нельзя нажимать? Не понял. А, нельзя нажимать Shift, если ты в машине. Мгм, типа. Если надо ломать блоки, надо включить выживание, но больше ничего не ломай, ага, понял, так, яркость 100, так, яркость, яркость, где яркость, вот яркость 100, мягкое освещение минимальное, Рендер. Um, дистанция рендера 8. Ладно. Значение FPS я менять не буду. А, настройки настройка графики. Облака выключены у меня. А, что тут еще у нас? Ага. Динамичное освещение. Где оно? Эх. А у меня тут нет динамичного освещения. понятно. Белссе. А у меня нет оптифайна на эту версию, поэтому вот так вот. Так ну в принципе мы все А тут еще история История у нас есть. Господи, ты пацан по имени Зак. Или зач, хз, уже <laughs> не помню. After you get in uh, trouble in school, uh, после того, как uh, ты получил trouble, это как переводится. Ну, короче, что-то там плохое в школе случилось, хз. Ну, в принципе, это меня не волнует, нормально. Кстати, настройка управления, давайте авто... А в смысле? А что тогда у меня? Ну ладно. Так, ну что? Начинаем. Господи, я так все громко говорю. Вот здесь у нас карта была создана тем то тем то Пожалуй, сделаю громкость на один больше. теперь у меня орет Майнкрафт в наушниках, но в принципе нормально. Диспетчер. А! Унижение! Понял! Проблемы в школе! ⁇ пта где? Ой, головоломки! Ой, не головоломки, а этот... Я нашел! Я нашел! Ну-ка, а... О! Дубовая кнопка! Пошли! Ой, коридоры, все как я люблю, ребята. Страшно. А! А, а, а, а, Зак. А типа, если ты любишь а -а -а, спать в школе, когда. Uh, я что-то объясняю, короче, надо куда-то идти. Хорошо, иду. Но куда? В конец коридора. Мэнс, А! А тут нет кнопки. Блин, у меня подлагивается все как-то. Даже странно стало. Ой, страшно. А, нас захар зовут. Вы, в принципе, можете это поставить на паузу, прочитать. Просто это тут очень-очень долго. Я не успею все это перевести, переварить. Типа, привет, Захаре. Типа, мне доложили о том, что ты спишь в классе снова. Мне долбанули, что ли, по башке? Что, опять заснул, что ли? Вау, вау, вау, вау, вау, я даже прочитать ничего не успел. Офигеть, где я? А, я, я дома. Тэдди. А почему... А почему не Дэдди? Папик. Папочка. О. Смотрите, какую штуку нашел. Ну ладно, сейчас будет побег. Ну, в принципе, посмотрите, как это выглядит. Стрёмно. Мы, типа, из дома сбегаем или что? Ок. Ну, тогда побежали вперед, в принципе, нормально. Господи. Я вспомнил ту голову. Ну, то лицо страшное, я его вроде заметил. Пока, ну, помните, там, мы же шли по какому-то коридору, потом еще чуть не упали. Надо валить отсюда. Я не знаю, куда я... А! Господи. Я где-то. Ты наказан. Ну, по крайней мере, я так перевел. Где я? как то психологический... Не знаю, как это... Психологическая хор-карта. Как отсюда выбраться? Блин, <свят> а звуки-то страшные, знаете ли? <свят> Господи, блять! Хух, твою мать, было неожиданно. У меня просто все на максимум. Я себе звуки, короче, на максимум в наушниках зас. Мама дорогая. О. Ёпта! В зеркале хрень была. Вы видели эту хрень? Иди ко мне заешь. Новое достижение. Алмазы. Алмузы. Алмузы. Кажется, я с карты свалил. Да, упс, этот вышел конфуз. Может сюда надо закинуть просто? А, типа надо этот. Найти ключи, чтобы отсюда уехать. Мы там были с вами уже. А! -а, -а Ай! Пошла нахер! Так! Ну-кать! Ну-кать! Ну-кать! Иди отсюда! Иди отсюда! Фу-фу-фу! Ушла, -фу -фу, ушла, ушла! Пошла вон! А ч ⁇ куда нам? А, -а, -а, а поехали отсюда а, -а, а куда нет ой о, -о, -о! что происходит ты кто Слушай, чувиха, помоги мне выбраться отсюда. Ты думаешь, ты выберешься отсюда? Где моя игрушка? Что за звуки? И что мне делать? Что вы там говорили, Лен? Геймот... Uh, Сурвайвал, uh, как бы. Это все, что ли? Это конец карты? А. Нам до туда как-то надо дойти. Тогда зачем мне тут ключ? Хотя это даже не ключ, скорее. Как мне отсюда выбраться? Э! Пш! Что ты можешь делать? Ничего не можешь делать. У меня нет ничего. Как отсюда мне выбраться? Я, я не понимаю. Это тупик. Это тупик. Кажется. О, получилось. Нифига. Все, пошлите отсюда. Моя игрушка. Это мой тедди, не ваш. М -м, тут все сгнили, кстати. Паутина. Четыре. Кажется, нужно будет искать какой-то код. Ну, с кадами у меня проблем не будет. Два. Ага, тут еще один этаж есть. Ой, блин. Тут сейчас придется постараться. Так, три. Тут слишком много. Это лабиринт. Лабиринт из сундуков. Блин. Один. Искать не пришлось долго. Все тогда валим отсюда. А, еще один лабиринт. Темные вообще. Не люблю. О! Господи. Фу, блядь. А что мне отсюда выбраться-то? Но я в эту сторону... А, я в эту сторону... А, я... А, а. Я тут уже везде побывал. Надо отсюда выходить. И искать отсюда выход. Надо как-то... Вот здесь... А -а -а. Это какой то код, кажется. А, подождите. На них что-нибудь написано. Срайга один, один, три. Как ты должен? Угу. Вот так и. Четвертый должен быть вот так, да? Как я понял Но ничего не происходит Ребят, кажется, что-то мне подсказывает То, что мы Не прошли этот лабиринт полностью И Так, эту хрень мы уже Увидели, нормас Так, здесь мы были Здесь, а, это выход А куда нам? О, я же говорил, что-то мы сами не прошли все-таки. Блях, муха, пизда. Прям посмотрим. Знаете, никаких звуков еще не было. Господи, это такая старшила, как кошмар. Так, куда ты сп... на кирпичи ставишь? Понятно. Ой, прости. Ой! Ой, ой, ой! Все забрал, кроме бумажки. Дай мне бумажку. Все, на, забирай. У бляха, муха, ну и звуки. Так, теперь. Раз, два, три. А, ой. Все, вот так вот должно быть у нас. Это получается первый. Вверх. Ой, тво. Можешь откроешься мне? Плез. Ничего, и как Как открыть-то? Что делать? Я не понимаю, типа, как отсюда выбраться-то? Мне нужно код этот разгадать или что? Я не понимаю. Так или не так? Открылось! Открылось! Значит, все, я сделал правильно. Нет! Не, не хочу, не хочу. Давайте скинемся с обрыва, чтобы нас не нашли. А не получится, тут нет обрыва. Я убегаю в лес. <ф> <п> <п> э, выпустите меня! Меня пугают эти лица. Фух. Твою мать, ну, карта была довольно-таки жуткой. Особенно эта музыка, которая сейчас идет просто... Ну, знаете, карта мне так понравилась. Она довольно-таки такая жуткая. Надо было попотеть, подумать, в принципе. Но... Довольно-таки карта меня напугала в некоторых моментах. Вот там, помните, скример? Вот это вот лицо... И, блин, эти лица реально жестко пугают меня. Прям трэш. Господи, ребята. Ну, в общем-то, ребят, я думаю то, что вам понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну а с вами был я, Саша Ари. Всем удачи, всем пока.